А всем большой приду и сегодня я снимаю, угадает ли подписчик мой канал. Итак, что я хочу сейчас сделать? Вероятно, я хочу, чтобы игроки, если тут есть, конечно, игроки русские, если если они есть тут на русские игроки, то они должны пройти, как пройти, угадать мой канал, и... Угадай, сколько у меня подписчиков. Или кто меня узнает. Тогда я не получишь про это. Давайте приступаем. Так ну что ж, я ему рассказал. Продолжаем. Да, 68. Аккуратно. Только это слишком. Я угадал. Он все-таки угадал, сколько мне. Потому что им помогал. <свят> Я сейчас. видео сказано о том, угадает ли подписчик мой канал. Ну или сколько именно на канале подписчиков. Минут цифры. Что-то много дал. А что именно это? О май гад, как охотно петли. Петли. Петли цинь бетли. Именно этого. Не, ну, каждый не может такого себе найти, а у него есть. Где он? Да никуда, слабина. Так вот. И всё, <laughs> я его кину, трет. <laughs> я ему сейчас даю. Это не хаткорд. Жалко. Жаль, это не хаткорд, трет. Ээээ, так, ещё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подумайте, видосы еще будни. Всем пока!